чтобы возвещать всегда Тем, кто немощен и слаб спасенья путь Что спасенье совершил а греха нас искупил А таков освободил Господь Иисус Пиши, вайцы! Свет пусть сияет в нас Христа вечный свет.